Какие люди есть, а? Есть, есть! Вот я недавно возвращался ну, с работы, а я иду ну, с метро домой с квериком. И темно уже вот так вот. И народу мало, вообще никого нет. И, и знаете, вот как-то не по себе. Вот, вот как, как мороз по коже. И, и вдруг слышу... Вот так вот. Лошадь! Скачет, оборачиваюсь точно, прямо на меня несется вот такого роста парень. Ботинки на подковах, натурально конят, и зубы, как и лошадь. Я не испугался. но, но побежал. Ну, а что, сколько случаев-то? Сколько случаев? Вот в, в этом скверике недавно, в этом же скверике девочки недавно сидели. Про, про, просто девочки сидели. Просто стайка девочек сидела, чирикала, пиво пила. Ну, то пиво, кто водку. Вдруг видят, мимо них идет чемпион мира по боксу. Без правил, пьяный в дым. Три метра роста. Ну, три-три десять. Чем все кончилось, получил он бутылкой по голове. Неделю уже лежит в нокауте. Хорошо трезвый оказался. Рост измерили точно. Метр пятьдесят шесть. <реш> композитор. А, а девочкам откуда было знать? Бандит он или композитор? Сейчас, сейчас же не отличишь. <реш> Сколько случаев? Бабушка, вот, бабушка тоже через этот скверик недавно бежала. Бабушка пенсию получила, побежала через этот скверик в магазин, где есть двое насильников. Здесь, здесь библиотека. Бабушка маленькая, же высохла вся, вот так вот, до, достает сумки кошелек, волосы седые, ру, руки трясутся, вот так вот, до, достается с кошелька баллончик, чик-чик, бандит, брик-брик. А! Неделю уже в коме а, а могло плохо кончиться, ну сколько случаев. Ну я бегу, маньяк за мной Сейчас, сейчас хватит. Я, я вот так вот перекрестился, тут столб Я вот так вот увернулся, а он Со всего лёда в этот столб Бац! И по парку Дин -дин -дин. Колокольчик Дин -дин. Вот это спасло меня А он погиб В смысле столб Маньяк только ориентацию потерял Ну, ну в смысле забыл куда бежал Стоит, вспоминает я зря времени не теряю, беру с земли вот такой вот камень и со всего лёд ему в лоб, так бац! Он лед ногой немного подергал и затихнул. Лучше он, чем я, правильно? Ну а что, сколько, сколько случаев-то? Сколько, сколько случаев, люди же разные есть. Я вот так вот, вот увернулся от него, ру, руки от траву вытер, поворачивался с не, ней. Нету никого. И вдруг сзади мне кто-то руку на плечо... Это оборачиваемся. Труп стоит, улыбается. Возьмите, пожалуйста, вы потеряли кошелек. Я за вами уже два часа гоняюсь. Ну-ка, как, как, какие люди есть? Есть, есть. Вот вам мужчина один. Это, это, это в газетах писали. Мужчина недавно шел берегом, видит, девочка тонет. А, а он плавал хуже девочки. Прыгнул во все одежды, спас, вынес на берег. Подбегают родители, на их лица нет. Она лечится здесь, плавает вместе с дельфинами. Зачем вы ее с воды вынесли? Дельфинов он тоже спас. Лежат сейчас на берегу, сохнут. Ну родители, да им ребенка спасли, они место спасибо чуть не убили. Ну я благодетелю своему сразу сказал, вы говорю, извините, что я вас камнем по голове, не, нечаянно, со, со всей силы. Он говорит, ничего, ничего, я уже привык. У, у, у меня лицо такое. Я говорю, так, а так вы, наверное, композитор? Он говорит, да, я композитор. И, и пошел. Я, я даже спасибо не успел сказать. А потом думаю, а что а спасибо? Что спасибо? Лю, люди же разные есть. Надо сперва посмотреть, все ли на месте в кошельке. Смотрю, мой кошелек был старый, этот новый. Не, не мой кошелек. В, в, в этом 16 тысяч рублей, в моем было 17 рублей. Вроде мой кошелек. Э -э -э Это страшный мой, сень, а опять не мой И тут, знаете, совесть вот так вот вылезла говорю, Ну не позорься, человек недалеко ушел Догони, верни деньги Я говорю, циц. Ну да догоню А он -а -а -а мне потом вместо спасибо Сколько случаев, а, люди же разные есть и, и не стал догонять а -а -а -а Сколько случаев, люди же разные Главное, что все на месте в кошельке